Всем здорово. с вами гидро 94 и сегодня у нас реакция на анимацию с канала Рошах. Утка Веном анимация мультик. Я так понял, это приурочено к фильму Веном. Потому что анимация вышла уже давно, но я так и не посмотрел. Давайте смотреть, что он такого сделал. Анимация сразу говорю, короткая. О, господи. Это а что сработало-то? Нет! Кто нефть? Ломос! Просто молчи! Почему в капюшоне? Я, может, какую нибудь предыдущую серию пропустил? Я там ничего не боится. Стой, стой, стой! Стой! Ну вообще там типа симбиот как-то боятся громких звуков и тепла. Я не знаю, как там в фильме будет, но потому что я еще не смотрел. Нет, я тебе не доверяю. сейчас опять как... что у какое-то время. Продам нет. Лето закончилось. Так, реклама подойдет, пошла. Тогда... Я не понял еще из анимации. Почему он решил продать симбиота как немц? <смех> Что? <смех> то есть, получается, если кого то продаст, получается, этот симбиот же, он кого-то захватит, как бы, чье-то тело. То есть, как-то так вот. ты об этом вообще подумал или нет? <смех> это, это утка, или как это там этого персонажа зовут? Коротко и ясно. Ничего нифига не понятно. <смех> да, ну, нарисован, конечно, прикольно. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если на не пропускать на видео, свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на рушах, если понравилась эта коротенькая анимация. И до следующего видео.